здравствуйте дорогие друзья на связи как всегда же павел психолог по тревожным расстройствам сегодня мы с вами говорим о том на что же возникает у вас страх в любой момент времени то есть как вам понять на что я сейчас страхом среагировал дело в том что очень много людей считают что страх бывает без причины И как раз потому что они не понимают причин возникновения своего страха в данный момент времени. И первое, что я вам расскажу, это о парадоксе, связанном со страхом. Дело в том, что страх это эмоция. Эмоция, которая возникает в режиме реального времени, то есть здесь и сейчас. То есть это ситуативная эмоциональная реакция. То есть вы только прямо сейчас можете испытать страх. Но парадокс заключается в том, что реагируете вы страхом не на то, что происходит здесь и сейчас, а реагируете в два противоположных направления. Первое направление – это ваши планы на будущее. То есть я прямо сейчас строю план на будущее, например, пойти погулять, лечь спать, как-то как себя чувствовать в течение дня, сделать какие-то дела. И если я вижу негативный сценарий, это вызывает страх. Например, подумал пойти спать, а вдруг не засну. Подумал выйти на улицу, вдруг случится паническая атака. Подумал, как пройдет сегодня день, как буду себя чувствовать, а вдруг весь день будет тревога. Любые планы, где я вижу негативный сценарий, прямо сейчас выровоцируют страх. Второе направление – это все то, что успело уже в жизни вашей произойти. Это то, что вы вспомнить можете, увидеть, услышать или почувствовать. То есть, например, вы можете вспомнить, как стало плохо два года назад и бояться, что прямо сейчас это снова повторится. И получается, что в любой, абсолютно в любой момент времени, когда возникает страх, это значит, что есть событие, на которое вы среагировали. И зачастую бывает так, что мне же клиенты пишут, то есть вот у нас с ними есть а, три варианта, как определять события, как им предоставить мне информацию о том, что вызвало страх. Первый вариант это готовая АБЦ схема, когда человек прям структурированно пишет события, восприятие и страх. Второе, это когда он пишет, за что стал переживать. Например, клиент может написать, я собираюсь идти в магазин, и мне страшно, что мне там станет плохо, или там закружится голова. И третий вариант, это когда человек не понимает даже вообще, за что он стал переживать, тогда ему нужно просто написать мне об обстоятельствах. Я сидел на диване, смотрел телевизор, и вдруг возник страх. И вот в этом случае, например, я часто спрашиваю, у, нас, у меня был случай у клиентки, она рассказывала, я сидела на диване, реально смотрела телевизор, и вдруг возник страх. И я начал задавать ей вопросы. Я говорю, а как вы поняли, что возник страх? Она говорит, у меня тут же забилось сердце, сердце то есть сердцебиение повысилось. Я говорю, хорошо. А говорю, вы что-то смотрели? Она говорит, да, я смотрела свой любимый сериал. Я говорю, хорошо, а что в этот момент в самом сериале происходило? Она говорит, а в этот момент э, главный герой рассказывал другому человеку, что он бежит в операционную, потому что ждут результатов операции их друга, который попал в аварию. И она переживала, какой же будет результат операции у этого друга. То есть у нее событие было такое. Подумала какие результаты операции будут у, у вот такого-то героя этого сериала. А вдруг он умрет с тревогой. Вот казалось бы, невротик да, думает о том, что персонаж может не выжить, и это уже вызывает страх. Но это правильно, потому что мы все смотрим фильмы с воодушевлением, с погружением и зачастую переживаем все те эмоции, которые через экран пытаются вызвать. Поэтому это совершенно нормально Просто очень сложно иногда понять Что ну, неужели всегда есть события На которые вы среагировали Теперь пять вопросов Которые себе надо задать В момент когда возник страх Чтобы в любой ситуации Определить за что вы стали переживать Значит первый вопрос Я что-то сейчас планирую за это переживаю Второй вопрос Я что-то сейчас вспомнил из прошлого и переживаю Третий Я что-то сейчас увидел и запереживал. Четвертое Это то, что я сейчас что-то услышал, и запереживал. И пятое. Это то, что я сейчас почувствовал что-то, и запереживал. Потому что часто бывает так, что человек, он может просто почувствовать, э -э, допустим, что у него пересохло во рту, или неприятный привкус во рту. Даже вот такие моменты. Или он может почувствовать, что у него есть какое-то поташнее, само по себе возникшее. Не от страха. Да? Это тоже важный момент, но это нюансы. И он уже вот это ощущение подташнивания воспринимает как что-то опасное. Например, как то, что, ой, а вдруг я отрыванулся, и тут же у него страх. И вот получается, ваша задача, используя вот эти всего пять видов событий, пять вопросов, в любой момент времени определять. Если вы просто будете это делать, вы увидите, что вообще в любой ситуации всегда есть события, на которые вы среагировали страхом. Почему так? Потому что эмоции у нас возникают одинаково. И все наши эмоции это не то, что исходит внутри нас. Это то, что мы этими эмоциями реагируем на возникающие события в жизни. То есть всегда есть событие, и оно как бы провоцирует у вас эмоцию на это событие. Сама по себе эмоция, она не возникает без магнита событий, понимаете, то есть вот сначала возникает событие и потом от него, от вас к нему идет эмоция и вот получается, что если событий нет и эмоции нет, а если появилась эмоция, значит там есть в конце какое-то событие на которое оно возник следующий этап, который я рекомендую это формулировать это в АБЦ схему, про АБЦ схему достаточно много есть видео моих на ютубе и вы можете сейчас найти как это все оформляется ну и, соответственно, самое важное – это то, что, для чего нам нужны эти события. Это очень важно, потому что, понимая, на какое событие вы среагировали, вы как бы помните вот эту фразу, что «дайте мне точку опоры, и я смогу перевернуть мир». Вот любое событие, которое вы зафиксировали, правильно зафиксировали, это ваша точка опоры, и это тот момент, где вы можете… Убрать свой невроз. То есть вы, грубо говоря, переходя от события к событию, работая именно с ними. То есть нам не нужно пытаться менять восприятие в целом. Нам нужно поменять восприятие к событиям. Поэтому определяя события, вы уже как бы понимаете. Так, вот ты, привет, давай я сейчас с тобой тут как-нибудь поработаю. Что я вот могу сделать? Как я могу поменять твое, свое восприятие к тебе? И вы начинаете просто ходить и анализировать. Это может у вас занять целый день. Но при этом это расширяет ваше восприятие к этому событию и, соответственно, снижает вот эту вот тревожность в отношении него из-за определенной специфики восприятия и жесткости убеждений. Но об этом я также расскажу вам в других видео. Надеюсь, вы запомнили, что первое, без страха не бывает. Второе, что всегда есть события, на которые вы среагировали. Надо задать 5 вопросов. Запишите себе эти вопросы, перемотайте в ту часть видео, где я про них говорю. Запоминайте, используйте и убедитесь сами, что каждый раз всегда есть события. Как только вы их определите, это даст вам точку доступа к изменению ваших тревожных реакций, и избавлению от невроза. Ну, удачи вам, друзья. Пока.